чтобы еще раз вы увидели математичность происходящего. Первично, первично. это стихийное нарезка пространства. Даже если бы не было никаких традиций Грегоров, если бы ничего не существовало, если бы не было необходимости у людей кучковаться по определенного рода интересам, нарезка бы все равно была только по факту присутствия людей. Если бы у людей немножко по-другому были конфигурированы изначально первоосновы, то у них не было бы необходимости формировать между этими первоосновами жесткие сцепки. Жесткие сцепки появляются лишь тогда, когда первоосновы второго круга начинают соединяться. Но если мы с вами еще разок, коллеги, посмотрим на схему трех кругов, давайте ее выведем, просто схему трех кругов обычную, самую, самую что ни на есть нашу естественную, отображенную в плоскости. Как схема, это всего лишь плоскость, схема, контурная карта. Карта не описывает территорию, карта не есть территория, она есть, есть лишь ее жалкое описание. Данная схема это, пожалуй, что проекция космоса в собственном сознании, а эти круги это не жесткие сцепки, это орбиты орбиты, по которым вращаются планеты первоосновы. Они каждый находится на своей орбите, но взаимосвязи между ними предполагают, что у человека будет одна конфигурация сознания и не будет другой. Астрологи нас уверяют, что при рождении человек получает уже матрицу, жесткую сцепку, которую не способен изменить при жизни. То есть астрологическая конфигурация, натальная карта привязывает его к определенному пространству, и это пространство будет над ним давлеть. Это первая форма описания. Магическая форма описания говорит о том, что и мы с вами об этом неоднократно упоминали на предыдущих занятиях, в частности на базовом наших занятии третьего курса, изначально говорили, что по природе, по своей, по природе. Первоосновы человека не связаны вообще никак, они равны друг другу. Конфигурирование начинается лишь тогда, когда человек попадает в определенное пространство, где уже есть правила конфигурации. И эти правила конфигурации при долгом нахождении в этого пространства вписываются в его структуру, вписываются в его сознание и по генам матери или отца, а также по религиозным догматом, устраивают эту жесткую сцепку. Сначала устраивают на уровне будхиала, да, а потом устраивают уже непосредственно в линзе карменной. Долго человек должен прожить в определенном пространстве, чтобы сцепка будхиала спроецировалась у него на линзу. Долго. Человеческое сознание, будет конфигурировано искусственным образом, становится также искусственно привязано и к определенной почве и к определенной традиции, существующей на этой почве. Более того, человеку довольно таки просто даже поменять традицию, если что называется власть переменилась да, и одна и та же почва, было там язычество пришло христианство. Было христианство пришло мусульманство, еще как-нибудь. Если он имеет тягу, предрасположенность конфигурировать свое, свои первоосновы по воле внешнего пространства, удобно впишется в любую традицию через некоторое время, скажем так. Что и предполагает человеку привязанность к определенной традиции, позволит ей конфигурировать определенным образом первоосновы, захватить его время, время человеческое, и сместить его точку сборки на то пространство, на котором оно доминирует на котором оно управляет. Вот я думаю, что анализ окружающей реальности, тот, кто провел его, или по крайней мере наблюдал за происходящим, не с собой в главной роли это кино видя, а видя этот мир в отрыве от себя, то есть вы наблюдатель, но не участник. В этом случае вы могли бы увидеть, например, что есть два представителя традиций. Предположим, летит в самолете, как нам описал только что ситуацию Гинта, да? летит в самолете представители двух разных конфессий. Предположим, христианин и Предположим. У них есть алгоритмы поведения. У каждого есть алгоритмы поведения, как надо себя вести в той или иной ситуации. Потому что для одного пространства мусульманского, связанных с огнем и воздухом, эти алгоритмы являются добром, но христианин, сознание которого существует в пространстве, связанных с воздухом, с водой и огнем, эти алгоритмы не являются добром. Если ведет себя определенным способом мусульманин, его традиция его поддерживает. Но если так начнет себя вести христианин, его традиция перестанет его поддерживать. Потому что разные алгоритмы добра. Они находятся в одной и той же ситуации, житейской ситуации, и ведут себя одинаково в этой житейской ситуации. Только один от своей традиции получает преференции, а другой наказание. Почему? Потому что сознание прикованного к традиции не может сместиться на другой уровень стихийного пространства без разрешения той же самой традиции. Не может. А если он это делает и начинает использовать алгоритмы победы, приемлемые для этого пространства, для своей традиции он становится уже определенным образом штрекбрехером, потому что он вышел из-под юрисдикции традиции. Он использует алгоритмы добра, принятые на другом пространстве. А на этом пространстве правит другая традиция. Значит, соответственно, используя эти алгоритмы добра, человек поддерживает другую традицию, говорит его свое собственное. Значит, ты друг мне, не друг. Ты мне друг, враг? Два человека, принадлежащих к одной традиции, например, христианской, но имеющих разную точку сборки. Разную точку сборки. Один человек, у него точка сборки находится на астрале и зависит от огня, пускаемого традиции, а у другого точка сборки находится на ментале. И от огня, опускаемого этой традиции, не зависит. Первый как глина мягкий, второй разумный и образованный. Они принадлежат к одной и той же традиции. Но первый от традиции получает плюшки и пирожки, а второй получает болезни и наказания. Почему? А все потому, что один по своей природе живет на ментальном пространстве, которое находится вне юрисдикции христианства. И проживая там, используя алгоритмы достижения результата, принятые в этом ментальном пространстве, для христианства становится... неуправляемым. Его точка сборки смещается в сторону первоосновы свобода, а это значит, что она традиции отходит все дальше и дальше и дальше. Вот это вы должны были увидеть, не только связанное с религиозностью, о том, что религия начинает воздействовать на человека наказанием или поощрением только в том случае, если у человека есть привязка к определенной традиции. Но если этой привязки нет, если нет связи между первоосновами добро и традиция, добро и свобода, и впоследствии зло и традиция, зло и свобода, то проживая на любом пространстве, выполняя или даже напросто на своем, не... Получается давать возможность никакой традиции внедрить в твою жизнь систему поощрений и наказаний, которая принята в ней, в этой традиции. Она не может до тебя добраться никакая. Это очень важно видеть что на каждом пространстве, стихийном пространстве, свои алгоритмы достижения результата, универсальные алгоритмы достижения результата. Надо было увидеть, очень важно это увидеть, что от вас, от вашего личного восприятия этого добра и этой традиции ну вообще ничего не зависит. Ну совсем ничего не зависит. Добро для традиции не перестанет быть добром если вы его принимаете или вы его отрицаете. Но использование алгоритмов добра в определенном пространстве так, как правильно их использовать именно в, этой пространстве, в этом пространстве, помогают вам отчасти и договориться с первоосновой традиции, с внешней первоосновой традицией, с традициями как системами, с традициями как экспертами как это предопределяет человеческую успешность. Но стоит только в своем собственном будхиале прописать знак равенства, поставить связку между первоосновой традиции и первоосновой добром, и вы становитесь зависимы от этой традиции, глазом не успеете моргнуть, как алгоритмы добра станут достоянием традиции, прежде всего через вашу голову. Хотя природно эти алгоритмы добра являются достоянием пространства, а вы участник этого пространства просто правильно их пользуете. Но если вы поверили, что эти алгоритмы добра имеют отношение к традиции, вы позволили традиции сделать эту сцепку, а значит какое-то количество времени, в том числе и времени будущего, начинаете отдавать этой самой традиции. Она захватила ваше время. Как захватывает традиция время, доставляя да знак равенства, выставляет жесткость между первоосновами добра и традиции, зла и традиции. Вот только так. Соответственно, первооснова свобода поможет вам, помогает вам разорвать эти связи, потому что к пространству традиция не имеет никакого отношения. Пространство стихийное они традицию не вырабатывают. Они могут создать определенные правила выживаемости в определенной среде. В лесу одни, в пустыне другие. Но она не может навязать эти правила, например, с переменной территории. Как глупо смотрятся товарищи-мусульмане, которые приехали в Европу со своими бедуинскими правилами жизни. И также нелепо смотрится европеец, который приезжает в пустыню и свои европейские северные традиции начинает переносить на эту территорию. Кто паразитирует на естественных процессах? Кто паразитирует на естественных процессах? это самое главное, что вы должны были увидеть, что то, что в мировоззрении обычного человека является показателем успешности или неуспешности традиции, ее наличия или ее отсутствия, на самом деле никакого отношения к ней не имеет. Это естественные процессы, которые будут существовать. Будет там эта традиция отираться или какая-нибудь другая будет там отираться с другим названием и с другим миропониманием. И что на самом деле разницы -то между ними никакой нет. Просто это ареал обитания каждой из вот этих паразитирующих структур. Они таким образом просто нарезали себе пространство. Они таким образом просто поделили территорию, определили себе вводчины. Если человек верит, что он зависит от традиции, он начинает отдавать ей время. Если он не верит, что он зависит от традиции, он время ей не отдает. При этом результаты достигает те же самые, если использует алгоритмы достижения результатов, связанных с пространством, а не с традицией. Еще раз, человек, попадая в определенное пространство, должен понимать, какие алгоритмы достижения результата там успешны, а какие не успешны, И он, совершая определенные действия, синхронизирует себя с пространством, добивается успеха даже в том случае, если он к этой традиции, которая паразитирует на этом пространстве, не принадлежит.